Фиалку, флейту и фонарь Мне подарил хозяин неба, Сказал, да не единым хлебом Жив будешь, странник, без печаль Тебя не сыщешь днем с огнем Не в службе, не в доходном деле А только лишь в любви верь С фиалкой, флейтой, фонарем Фиалкой, флейтой, фонарем но я не ведал топоры, как быть мне с Божьими вещами. Они будили и вещали, вели сквозь мрачные дворы. Я их берег, как ведьмы в старь, но неумело и порочно, до расцеления от ночи фиалку, флейту и фонарь, фиалку, флейту и фонарь. Фонарь зашторивал вином А флейту суетную ватой Глушил и прятал виновата Фиалку в сумраке хмельном Но сама зарилась даль и я расслышал в мире тленном Что есть во мне от боли пленной? Фиалка, флейта и фонарь Фиалка, флейта и фонарь Но я не ведал до поры.